Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на нашем прямом эфире. Меня зовут Флоу Дзефа, и я представляю Международный бизнес колледж ФОКО. Я очень рад возможности снова встретиться с вами и обсудить темы, связанные со здоровьем. Основная тема нашей сегодняшней встречи это передний средний меридиан и биоэнергомассажер ФОКОК. Мы знаем, что энергетические каналы это очень важная система нашего организма. В нашем теле имеется 14 крупных каналов, по которым циркулируют цы и кровь. Именно поэтому, если мы хотим быть здоровыми, то необходимо обратить внимание на три аспекта. Первое. Это обеспечить баланс инь и ян. Инь и ян – это две базовые составляющие всего окружающего мира. Если мы поддерживаем баланс инь и ян органов и систем, то наш организм остается здоровым, здоровым, и нас не донимают различные заболевания. Неважно, какой принцип мы применяем. Яншен психологии, Яншин- поведения или Яншин питания основная цель состоит в достижении баланса ин и я. Второй аспект это достаточное количество ци и крови. Ци и кровь это две базовые субстанции в нашем организме. Только если имеется достаточное количество ци и крови, поддерживаются нормальные функции всех внутренних органов. Например, дыхание, сердцебиение, пищеварение и так далее. Все эти функции нормально выполняются только при достаточном количестве ци и крови. Поэтому. Второй важной составляющей для здоровья является достаточное количество ци и крови. И третье – это проходимость меридианов. Давайте подумаем. Здоровье внутренних органов – это результат их насыщения ци и кровью. При этом достаточное снабжение ци и крови обеспечивается за счет проходимости энергетических каналов, или как их еще называют меридианов. Именно поэтому нам нужно прибегать к различным способам, помогающим поддерживать нормальную проходимость меридианов. К примеру, использовать постукивание меридианов, меридианную гимнастику, либо мы можем воздействовать на культурные точки с помощью нашего биоэнергомассажера, использовать массаж и другие способы. Все эти способы так или иначе направлены на улучшение проходимости меридианов. Меридианы связывают между собой все внутренние органы. Воздействие на культурные точки улучшает проходимость меридианов, а проходимость меридианов в свою очередь является одной из основ здоровья. Проходимость 14 основных меридианов является очень важным фактом. Его на теле располагается 361 откультурная точка. И все эти точки связаны между собой 14 основных меридианов. В их числе есть один очень важный канал, называемый передний Середняя-средняя меридиана ⁇ Какие же функции он выполняет? Давайте разберемся. Передний срединный меридиан проходит по центру тела вверх от низа живота к нижней губе. Он играет колоссальную роль в здоровье человека вне зависимости от того, женщина это или мужчина. Проходимость данного канала один из ключевых аспектов здоровья. Если же проходимость нарушается, то возникают различные заболевания, отклонения и псоводы. Давайте выясним, какую же роль играет данный канал. Во-первых, он управляет всеми инскими меридианами нашего тела. Только что мы сказали, что существует 14 крупных меридианов, которые делятся на Им и Я. Янские меридианы управляются с задней меридианами, меридианом, а иньские – передней средними. Например, меридиан легких, меридиан перикарна, меридиан сердца, а также три иньских меридиана на ногах неразрывно связаны с передней средними меридианом. И если в каком-то из них возникают проблемы, это сказывается на передней срединном меридиане. И наоборот, проблемы передней срединного меридиана отражаются на состоянии шести низких меридианов. Итак, во-первых, передний срединный меридиан связан с кемпийскими меридианами, а во-вторых, он связан с менструальными циклами. Средние менструальные циклы начинаются в 14 лет и заканчивается примерно в 49-50. В течение всего этого времени нормальное состояние менструальных циклов связано с состоянием передней и срединного меридиана. По данному каналу циркулирует большое количество ци и крови, особенно это касается крови. Именно поэтому состояние в период менструации определяется проходимостью данного канала или достаточным количеством ци и крови в нем. В научной практике, если мы сталкиваемся с нарушением менструального цикла, то первое, с чего следует начинать, это регуляция передней срединного меридиана. Например, гипоминорея, гиперминария, нарушение цикла, менструальные боли. Во всех этих случаях следует начать регуляцию переднесерединного меридиана. Да, Итак, передний срединный меридиан тесно связан с женским здоровьем. Кроме того, передний срединный меридиан также связан и с репродуктивной функцией. Для того, чтобы выносить и родить здорового ребенка, вот должен полноценно развиваться внутри матери. В это время необходимое количество отцы и крови поступает именно за счет передне-срединного меридиана. Если в период беременности возникает недостаток срединного меридиана или ухудшается циркуляция отцы и крови, это может привести к различным проблемам, будь до врожденных патологий новорожденных. Поэтому женщинам, планирующим беременность, следует обращать внимание на этот факт обеспечить нормальную проходимость передне-срединного меридиана и достаточное количество сы и крови. На практике встречается немало женщин с бесплодием, и нередко эту проблему можно решить путем воздействия на данный меридиан. Кроме того, передне-срединный меридиан связан с теми органами, через которые он проходит. К примеру, при болях или дискомфорте внизу живота, мы также можем прибегать к регуляции данного канала. Также к этому способу можно прибегать к проблемах молочных желез, таких как гиперплазия, образование узелков, нарушение лактации. Если подняться выше, можно увидеть, что этот канал проходит через щитовидную железу. Соответственно, можно воздействовать на него при проблемах щитовидной железы. Также мы можем проводить регуляцию передней середины меридиана при проблемах отлоговой белости. Если говорить в общем, то данный канал связан со всеми органами и системами, через которые он проходит. Таким образом, мы видим, насколько большую роль играет этот меридиан в нашем организме. Итак, если мы понимаем всю важность данного меридиана для здоровья, то как, какие последствия могут возникнуть в случае его непроходимости? Непроходимость срединного меридиана может привести ко множеству серьезных проблем со здоровьем. Поэтому важно понимать, что состояние этого канала связано с нашим здоровьем, количеством заболеваний и даже продолжительностью жизни. Когда нарушается проходимость передней середины меридиана, возникает нарушение менструального цикла. У некоторых девушек нарушение начинается уже в первые годы. Например, в нормальном состоянии менструация происходит раз в месяц. Но у некоторых она происходит раз в три месяца и даже в полгода. Все это тесно связано с непроходимостью переднесрединного меридиана. Я встречал немало женщин с бесплодием, у которых наблюдалось нарушение менструального цикла. И при воздействии на срединный меридиан удалось сначала нормализовать менструальный цикл, а впоследствии они смогли забеременеть и родить. Кроме вышесказанного нарушения менструального цикла, существует другая ситуация, когда месячные полностью прекращаются задолго до 49 лет. С точки зрения физиологии, 49 лет считается нормальным возрастом для прекращения месячных. Но у некоторых женщин этот период наступает после 30-35 лет. И это ускоряет процесс старения организма. Это первая проблема, которая может возникнуть за непроходимость передней средины меридиана. В случае непроходимости передней средины меридиана у мужчин могут развиваться андрологические заболевания увеличение предстательной железы, посмоление предстательной железы, в том числе уменьшение количества сперматозоидов и мужской бесплодии. Так что непроходимость передней срединного меридиана у мужчин также может привести к серьезным проблемам здоровья. Поэтому данный канал имеет непосредственное отношение не только к женскому, но и мужскому здоровью. Когда мы сталкивались с семейными парами, которые не могли зачать ребенка, то выполняли регуляцию не только мужчина, но и женщин. Итак, только что мы рассмотрели связь передне-срединного меридиана с менструальными циклами, а также с женским и мужским бесподением. В случае непроходимости, непроходимости передне-срединного меридиана также могут возникать боли внизу живота. Э, зачастую боли в животе не стоит рассматривать как локальную проблему, поскольку она может быть вызвана непроходимостью передней срединного меридиана, из-за которой нарушается поступление ци и крови в эту область. Кроме того, непроходимость задней срединного меридиана может привести к скоплению жира в этой зоне. В ранее мы говорили, что скопление жировой ткани возникает из-за непроходимости опоясывающего. Также это связано с непроходимостью передней средины При непроходимости передней средины меридиана снижаются функции селезенки и желудка, что приводит к скоплению фактора сырости, а это, в свою очередь, также является одной из важных причин появления лишнего веса. Поэтому нужно помнить о важности проходимости передней средины меридиана. Также непроходимость передней средины меридиана может вызвать дискомфорт в пояснице и ногах. Давайте подумаем. Если нарушается циркуляция ци и крови, это неизбежно приводит к снижению функций. Почек. А если снижается функция почек, это в свою очередь приводит к проблемам с поясницей и ногами. Поэтому при регуляции подобных проблем наряду с использованием биоэнергомассажера рекомендуется принимать эликсир-феникс. Нарушение циркуляции ци и крови, вызванное непроходимостью передней срединного меридиана, также вызывает бедность лица. Это касается многих девушек, следящих за своей внешностью. Когда появляется бледность лица, они начинают привлекать к различным косметологическим процедурам. Но корень проблемы зачастую лежит в недостатке цифры и крови по причине непроходимости передне-срединного меридиана. А если непроходимость передне-срединного меридиана связана с таким количеством различных проблем со здоровьем, то возникает вопрос. Как же эту непроходимость устранить? Говоря о непроходимости энергетических каналов в целом, будь то передний, средний, задний, средний, миллиард, или другие каналы, для улучшения их проходимости у нас есть одно замечательное средство, которое называется биоэнергомассажер. Что же это такое? Биоэнергомассажер – это прибор, сочетающий в себе классические теории китайской медицины и концепции современной науки. Принцип действия прибора тесно связан с учением китайской медицины об энергетических каналах. Вся работа осуществляется по меридианам, таким образом оказывается воздействие на расположенные на них акупунктурные точки. Кроме того, в приборе реализованы современные информационные технологии и достижения в области неврологии. Также использованы знания в таких областях, как биоинформатика и энергия. Биоэнергомассажер объединяет в себе эффекты многих традиционных китайских методик физиотерапии. Например, это вакуумный массаж, также называемый китайскими банками, иглоукалывание, иглонож, массаж туина, массаж аньмо, пиротерапия и так далее. Все эти методики собраны в одном приборе. Использование биоэнергомассажера позволяет моментально оказать воздействие на агентурные точки, восстановить проходимость энергетических каналов, нормализовать циркуляцию ци и крови. Используемые микротоки по своим характеристикам очень близки к биотокам клеток человеческого организма, что позволяет эффективно восстановить баланс внутренних органов, устранить застои, улучшить циркуляцию ци и крови. Благодаря этому биоэнергомассажер оказывает отличный эффект, направленный на профилактику заболеваний, регуляцию общего состояния здоровья организма и на регуляцию предболезненных состояний. С помощью биоэнергомассажера мы можем воздействовать не просто на отдельно взятый меридиан, а на все тело. Мы можем даже проводить косметические процедуры на лице. Кто-то спросит, в чем же основные особенности биоэнергомассажера. На самом деле особенностей очень и очень много. Здесь я могу озвучить только три характерных особенности. Первая особенность ⁇ это безопасность. Многие люди, которые впервые видят этот прибор, обращают внимание, что он подключается к электричеству. И это вызывает опасения, не может ли электричество навредить здоровью. Об этом можете не беспокоиться. В приборе имеется специальный адаптер, который преобразует входящий репрессивный ток постоянный ток, очень близкий по своим характеристикам к биотоку организма. А это очень безопасно для человека. Поэтому, когда мы проводим биоэнергорегуляцию и воздействуем на меридианы, не волнуйтесь, а просто наслаждайтесь этим процессом. Вторая особенность – это экологичность. Когда мы используем иглоукалывание, вакуумный массаж, гиротерапию и другие способы, мы в большей или меньшей степени переживаем из-за возможного вреда от инородных предметов. Например, при иголкаовании игла помещается в, в кожу, а от вакуумного массажа на коже остаются заметные следы, и все это заставляет многих переживать о возможных последствиях. Но использование бионергомассажера — это очень комфортный и безопасный процесс не оказывающий никакого негативного воздействия. После процедуры большинство людей испытывают очень комфортное ощущение во всем теле. Третья особенность – это удобство. Если мы делаем процедуру кому-либо, нам очень удобно брать этот прибор с тобой в любое место. Он очень компактный и легкий. Мы можем взять его и отправиться в любое место, чтобы провести сеанс. Во-вторых, он очень удобен в использовании. Нам достаточно надеть специальные перчатки, подключить прибор к источнику питания, и мы можем выполнить сеанс практически в любом месте. И еще одно уд удобство заключается в возможности использования автономного источника питания. Если отсутствует доступ к сети питания, мы можем подключить прибор к внешней аккумуляторной батареи, и также провести сеанс. Именно благодаря безопасности, экологичности и удобству этот удивительный прибор уже использует огромное количество наших партнеров и клиентов в 88 странах мира. Многие интересуются, кому же все-таки подходит данный прибор. Таких людей очень и очень много. Поскольку биоэнергомосозжур может помочь при множестве проблем, это и бессонница, и дискомфорт желудки после еды, и непроходимость кишечника, и расстройство кишечника, и проблемы с суставами ревматоидного характера, и заболевания шейного отдела позвоночника, проблемы с суставами, дискомфорт в области печени, и, конечно же, это травмы, повреждения мягких, тканей, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Также его можно использовать при появлении дискомфорта в области головы, повышении артериального давления и уровня липидов в крови, увеличении предстательной железы при гематерическом синдроме. Поэтому здоровые люди могут использовать его для расслабления, комфорта и профилактики. Люди с заболеваниями могут параллельно с основным лечением использовать его в качестве вспомогательного средства для быстрейшего восстановления организма. Люди в предболезненном состоянии могут с его помощью вернуть здоровье. Как вы видите, спектр применения биоэнергомассажера очень широкий, и им могут пользоваться очень многие люди. Очень важный вопрос, кому не следует пользоваться бионего-массажером, Несмотря на то, что это очень безопасный и эффективный прибор, есть ряд случаев, когда его использовать не стоит. Давайте разберемся. Во-первых, не нужно использовать его для людей, которые отрицательно относятся к данной процедуре и не верят в ее эффективность. Во-вторых, не стоит применять его при злокачественных опухолях, никемии, острых инфекционных заболеваниях, тяжелых нервных заболеваниях, тяжелых заболеваниях сердца и легких. Другими словами, не стоит браться за тяжелые случаи, с которыми не могут справиться в специальных медицинских учреждениях, потому что лечение тяжелых заболеваний – это задача врачей. В-третьих, это переломы, заболевания, сопровождающиеся кровотечением, к примеру, кровоизлияние в мозг, желудочное кровоотечение, разрывы связок, язвы и гнойное воспаление, как внутреннее, так и наружные. В этих случаях применение противопоказания. В четвертых, это врожденные дефекты позвоночного канала. К примеру, сужение позвоночного канала или явное сужение позвоночного. В этих случаях также воздержитесь от использования. В пятых, не рекомендуется использовать во время беременности в период менструации. Поскольку беременные женщины – это особая категория, а менструация сама по себе является кровотечением, и сеанс может спровоцировать увеличение выделений. Поэтому не стоит использовать биоэнергомассажер для беременности и во время менструации. Также не, использу... не стоит использовать биоэнергомассажер при старческой немощности, крайнем истощении организма, при сильном чувстве голода, а также после приема пищи. После еды можно выдержать интервал минимум полчаса и, конечно же, не следует проводить сеанс после употребления алкоголя. Не используйте биоэнергомассажер токсистой гипертонии после перенесенных операций на сердце при наличии кардиостимулятора, стендов, очень и народных предметов. Что касается гипертонии, то существует верхний допустимый порог 160 на 110. Еще мы не рекомендуем выполнять данные сеансы детям младшего с Если ребенок маленький и мы выставим слишком большую гипертонию, это будет не очень хорошо для него. Обычно не рекомендуется применять биоэнергопассажер детям младшего лет. И последняя ситуация, когда не нужно пользоваться биоэнергопассажером, это в грозовую погоду. Поскольку грозовая погода может повлиять на работу оборудования, поэтому соображение безопасности и комфорта лучше не пользоваться прибором в эту погоду. Благодаря знакомству с биоэнергомассажером мы выяснили, что этот прибор, считающий в себе принципы китайской медицины и достижения современной науки, может помочь нам решить множество проблем и имеет очень широкий спектр применений. Принцип его действия включает три аспекта. Во-первых, это восстановление проходимости эридианов. Во-вторых, это восстановление необходимого количества цели крови. И в-третьих, это восстановление баланса и ян. Давайте подумаем, с точки зрения китайской медицины, если человек хочет быть здоровым, ему необходимо поддерживать проходимость меридианов, нужный уровень ци и крови и баланс и я. И всего этого можно достичь с помощью электро-биоэнергомассажера. Итак, когда мы используем биоэнергомассажер для регуляции здоровья, <проскопил> есть еще один важный момент, который я хотел бы озвучить. <проскопил> Сочетайте использование биоэнергомассажера с приемом другой продукции для внутреннего применения. Мы можем использовать для этих целей эликсир феникс, эликсир вид драгоценности и так далее. Как правило, когда я делаю сеанс своим клиентам, то сразу после сеанса я даю им флакон эликсира феникс, поскольку именно в это время он усваивается лучше всего. После процедуры биоэнергорегуляции ускоряется циркуляция циекрови. меридианы открыты. И если мы принимаем эликсир в это время, он усваивается намного быстрее, восполняет энергию внутренних органов, что, конечно же, полезно для здоровья. В дальнейшем используйте этот замечательный прибор для проработки передней срединного меридиана, но, конечно же, не забывайте и о других важных энергетических каналах. Тем самым вы сможете замедлить старение, добиться лучшего внешнего вида и лучшего здоровья. Я уверен, что применение этого прибора в сочетании с другой нашей продукцией принесет значительные положительные изменения в вашу жизнь. В процессе использования биоэнергомассажера мы можем столкнуться с рядом практических вопросов. Например, ко мне обратился человек с серьезным заболеванием, стоит ли мне делать ему регуляцию? Сталкиваясь с таким вопросом, нужно руководствоваться одним принципом. Если это близкий нам человек, например, родственник, мы можем подумать над тем, чтобы помочь ему с помощью биоэнергомассажера. Если же это посторонний человек, то лучше посоветовать ему обратиться за квалифицированной медицинской помощи. Если вы не врач, то нужно отдавать себе отчет, что при помощи данной процедуры мы можем только улучшить проходимость меридианов и в определенной степени оздоровить внутренние органы, но не излечить конкретное тяжелое заболевание. Не забывайте об этом. Почему я говорю об этом? Именно из-за удивительного действия данного прибора. Очень часто люди, мучающиеся болью, испытывают облегчение или совсем избавляются от боли после использования этого прибора. Люди, чувствующие дискомфорт в том или ином месте, избавляются от него. Именно поэтому многие начинают рассматривать биоэнергомассажер как прибор для лечения заболеваний. Поэтому сегодня я повторяю, что мы можем регулировать предполезненные состояние, но не стоит воспринимать этот прибор как медицинское оборудование. Если к нам обращается больной человек, посоветуйте ему обратиться на квалифицированной медицинской помощь. Наша основная задача – это профилактика и поддержание здоровья при помощи нашей продукции и принципов Яншен. Я надеюсь, что благодаря нашей сегодняшней встрече вы узнали много нового о передней на меридиане и по-новому познакомились с нашим биоэнергомассажером. Конечно же, мы надеемся, что с помощью нашего прибора еще больше людей сможет восстановить проходимость меридианов, циркуляцию псы и крови, улучшить состояние здоровья внутренних органов, сократить количество заболеваний и увеличить продолжительность жизни. Это все, чем я хотел бы поделиться с вами на данный момент.